Здравствуйте! С вами магазин Инструмент-Центр. У нас сегодня в видеообзоре новинка. Среди наборов инструмента, которые представлены в Украине, это фирма King Tool. Набор 108 единиц, КТ-108. Коротко о фирме KingTo. KingTo это белорусская компания, делается все, то есть весь инструмент она делает в Китае, то есть это, это заводской Китай. Также вот на упаковке, упаковочная коробка, здесь указано то есть «Беларусь», Минский, «Минский район», ну то есть адрес указан, «Республика Беларусь», изготавливается в Китае, то есть заводской Китай, это упаковка. Покажем комплектацию набора, хотя комплектация стандартная, как для 108-го, 108, то есть инструмент на 108 единиц, он практически весь одинаковый по комплектации. Так, в комплекте идет трещотка, 24 зуба, рукоятка резина-пластик комбинированная, здесь у нас хромванадий, то есть материал изготовления 24 зуба, есть реверс справа-влево быстрый сброс головки хотелось бы отметить что кингтул это полупрофессиональный инструмент но даже несмотря на это вот, трещотка выглядит очень можно сказать солидно то есть нету люфтов очень как сказать не дрябла вот она, она когда плотно вот проходит все Мне кажется, вот, трещотка должна быть хорошего качества трещотка на 1 четвертую также 24 зуба есть реверс и быстрый сброс. Отверточная рукоятка. Под нее идут биты. Вот, одеваете. Тоже хром ванадий. Везде указано. И также надпись на инструменте King Tool. Биты у нас токс есть, шлицевые, крестовые и шестигранные биты под квадрат 1 и 2 идут отдельно к ним такой пред... переходник предусмотрен вставляете нужную вам биту вот. и ставите можете вставлять и или вороток использовать Также под квадрат 1,2 биты есть шестигранные, шлицевые, крестовые и биты токс. Далее два кардана шарнирных. 1 четвертая и 1 вторая. Вороток Т-образный, плавающей головкой. Здесь вот видите надпись King Tool. Также этот вороток, если снять переходник, используется как удлинитель. 125, 250 мм. И 125 есть такой же самый под одну вторую. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Два удлинителя под одну четвертую. 50 и 100 миллиметров. Также в комплекте есть. По головкам. Головки шестигранные в комплекте. Вот идет. Самая большая у нас 32 миллиметра. Также хром ванадий, кингтул. И самая маленькая в комплекте идет 4 миллиметра шесть граней головки торкс также есть Е4 размер самый маленький это внутренний торкс головки и Е24 самая большая головка длинные самая маленькая 6 мм длинная глубокая еще называют ее головку и самая большая Двадцать два. бы отметить, что многие спрашивают, если инструмент дешевый, нелегкие или головки. Не сделаны они с алюминия там или с алюмина кого то Нет, здесь они вот увесистые, тяжелые идут. Материал указан хромонадией. Две головки свечные на 16 миллиметров и 21. Набор шестигранников небольшой, стандартный. Так, по комплектации все рассказал вам. Сейчас покажу кейс для запирания, вернее для хранения инструмента. Кстати, вот весь инструмент хорошо утапливается в крышке и исключает выпадание. По кейсу вот кейс у нас плотный пластик здесь кингтул, tool такой поверхность запирание на вот такие вот металлические защелки кейка для как для профессионального инструмента сделан очень качественно и он состоит вот из двух частей скрепленные вот, металлические такие штыри Вес около 7 килограмм данный набор. Поэтому рекомендуем покупки. Сейчас цена на него, кстати, довольно низкая на этот набор инструмента. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.